Друзья, всем привет! Сегодня у нас 12 мая 2019 года и сегодня я лечу в Турцию, в Анталию для того, чтобы проинспектировать для вас гостиницы Анталийского побережья. Ну и естественно по пути проведу вам небольшую инспекцию авиакомпании «Роза Ветровна», на которой мы будем лететь в Турции. И естественно покажу вам. Самолет, на котором мы будем лететь, ну и все необходимые детали касательно этого самолета. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации, для того, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительным впечатлением. Итак, Windrose, украинская чартерная авиакомпания, которая специализируется на выполнении корпоративных чартерных и VIP-рейсов. Средний возраст флота авиакомпании составляет 18 лет. Да, это не самый молодой флот, но и далеко не самый старый флот среди всех украинских авиакомпаний. Значит, флот «Розовый Ветров состоит на данный момент из 13 самолетов. Эта информация официально из сайта авиакомпании. Ссылочку я размещу под этим видео. Сайт, кстати, у авиакомпании достаточно легкий, удобный. И лично мне он... Ну, мне нравится этот сайт, потому что навигация по нем очень удобная. Значит, флот состоит из аэробусов 320 и 321 и Эмбрайеров. Мы будем лететь на аэробусе 321. Номер регистрации URWRT значит этому самолету 21 год друзья поэтому покажу все детали этого самолета и естественно внутреннюю составляющую этого самолета дальше хочу рассказать вам такую информацию по багажу Но смотрите вся информация в рамках норм бесплатного провоза на одного туриста есть на сайте авиакомпании роза ветров ссылочку непосредственно на эту информацию я тоже выложу под этим видео значит смотрите на одного пассажира допускаются такие нормы провоза багажа один основной багаж максимальный вес которого составляет не более 23 килограмм и сумма трех измерений должна не превышать 158 сантиметров показываю что означает сумма трех измерений значит высота глубина и ширина вот эта вот сумма трех измерений не должна превышать 158 сантиметров а также еще вы можете взять с собой ручную кладь вот она у меня это мой рюкзак значит вес на сайте указан не более 5 килограмм и для тех пассажиров которые летят с детьми то есть инфантами возраст которых до двух лет у них отдельные нормы провоза багажа значит это 10 килограмм и также можно с собой взять небольшую раскладную коляску либо там коляску трость значит также же самое есть ограничение по коляске чтобы сумма трех измерений не превышала 158 сантиметров то есть высота ширина и глубина сложенной коляски не должна превышать 158 сантиметров теперь касательно регистрации на рейс смотрите значит все туристы которые летят на отдых с авиакомпании роза ветров проходит регистрацию непосредственно в самом аэропорту перед вылетом прибыть в аэропорт нужно за два часа до вылета и там дальше на общем Табло расписание рейсов будут указаны стоечки регистрации вы подходите со своим паспортом со своим багажом и проходите регистрацию там на месте вы уже получите непосредственно свой номер сиденья на котором вы будете сидеть в самолете в общем дальше друзья мы уже перейдем непосредственно к самому самолету и я вам покажу сначала внешний вид самолета только один уже момент это будет скорее всего через Окно аэропорта в терминале, потому что посадка в Харькове производится через телетрап. Возможно, если мы в Анталию прилетим и высадка пассажиров будет на взлетную посадочную полосу, а не по телетрапу, то тогда получится показать вам и внешнее состояние самолета. Ну и покажу непосредственно сам взлет. Расскажу свои впечатления по перелету. Ну и сделаю, возможно, некий анализ по сравнению с другими самолетами, на которых я уже летал. Друзья, вот так вот выглядит наш самолет, на котором мы будем лететь. В общем, внешнее состояние, как бы покраска, все нормально, но это ни о чем не говорит. В общем, более доступно не получается его показать, поэтому буду показывать этот самолет, как выглядит изнутри. Так, смотрите, друзья, и... значит... Э... Все пассажиры уже сидят на своих местах. Самолет уходит на взлетно-посадочную полосу. Значит, на часах сейчас 10 часов 32 минуты. Отклонение небольшое. Буквально на 7 минут это в пределах нормы. Поэтому смотрите, сейчас как бы за окном немножко дождик. Возможно, это будет как-то ну, отрицательно влиять на видеосъемку. Но тем не менее, что получится, то я вам запишу в этом видео. Оцените сами взлет этого аэробуса А321 авиакомпании Роза -Витров». Так что пишите в комментариях ваши впечатления от этого перелета. В общем ребят как вы видели вот так вот у нас состоялся взлет на аэробусе 321 авиакомпании роза ветров что могу сказать по своим впечатлениям значит взлет был достаточно такой вот мощный резкий самолет быстро набрал высоту я вообще реально как бы не ожидал такого взлета от такого самолета самолету 21 год это в принципе один из самых таких вот, можно сказать, взрослых самолетов авиакомпании Роза ветров то есть, в принципе, все остальные самолеты там уже у Роза чуть-чуть помоложе. Но, честно говоря, я говорю сразу, я не ожидал такого вот мощного взлета, потому что я летал, в принципе, на самолетах гораздо новее, в основном, всегда это самый старый самолет на котором я летал за всю свою историю полетов в общем серьезно еще раз повторяюсь наверное но я не ожидал что взлет будет вот насколько таким вот мощным в общем в принципе все детали я сохранил в оригинале то есть чтобы вы увидели все то что как бы видел я в окошко иллюминатора чтобы вы услышали все звуки которые были при взлете в общем надеюсь что у меня получилось передать вам все ощущения все детали этого взлета на аэробусе 321 в принципе весь полет прошел лично для меня абсолютно идеально то есть самолет достаточно как бы Негромкий. то есть когда самолет набрал высоту естественно как бы нагрузка уже уменьшилась и самолет ну, летел гораздо тише вот потому что в принципе летал я в гораздо шумнее в самолетах вот хотя и они были помоложе но это как бы отдельный разговор и все-таки я так подумал что ну не в этом видео потому что видео будет очень длинное а здесь я хочу вам показать только вот детали в принципе по самой авиакомпании роза ветров и непосредственно по тем самолетам которые есть в этой авиакомпании в общем друзья напишите вы в комментариях ваше мнение что вы считаете по э, данным авиакомпании если кто-то летел на этом рейсе также же самое напишите в комментариях ваше мнение по взлету по самому перелету ну и по самой авиакомпании роза ветров само видео именно в оригинале как происходил взлет возможно я выложу в отдельном Видео чтобы вы могли посмотреть ну чисто как бы полностью фрагмент без моих комментариев Просто чисто как бы сам взлет самолета Аэробус 321 авиакомпании Роза Ветров А дальше мы переходим непосредственно к обзору некоторых элементов Которые есть в самолете в принципе они есть в каждом самолете Но я вам хочу показать именно по данному самолету остальные все детали Итак, сразу разберем вопрос с питанием и напитками на борту. Значит, питание полностью все платные, все детали по питанию есть на сайте авиакомпании. То есть вся подробная информация, меню, цены, это все вы можете посмотреть на сайте авиакомпании. Напитки. Значит, бесплатно напитки это водичка моршинская и чай и кофе. Вот значит поэтому друзья если вы хотите чего-то перекусить на борту либо вы заказываете это непосредственно согласно условий которые представлены на сайте авиакомпании роза ветров либо берете что-то с собой в дорогу так дальше показываю вам панель управления освещением и кондиционером сразу говорю именно у нас было все абсолютно исправно не знаю как у других но у нас все работало то есть и освещение и управление кондиционером направлением потока воздуха в общем все работает так что если у кого-то может быть чего-то не работало друзья вы пишите обязательно это в комментариях вот ну и еще сразу вам хочу обратить внимание это особенно касается тех кто еще ни разу не летал и летит первый раз как вы видите вот есть такие вот буквы d e и f то есть это обозначение мест пассажиров то есть как правило у вас в билете написано, к примеру, там 6D. То есть, означает, что ваше место находится в шестом ряду под обозначением буквой D. Ну и, соответственно, как бы если у кого-то 6 Е, то это шестой ряд и среднее место. И 6F это шестой ряд и место под окошечком. Так, дальше показываю вам, как выглядит туалет. Значит смотрите, естественно в туалете есть столик для пеленания То есть если вы летите с маленьким ребеночком И вам нужно поменять подгузник То естественно в туалете есть для этого столик Значит здесь их несколько туалетов То есть находится и в начале и в конце самолета В принципе ничего особенного в нем нету То есть очень компактный, небольшой, но вполне нормальном состоянии То есть все чистенько Так, ребят, ну и самый важный элемент в перелете для пассажира – это, естественно, кресло, на котором сидит пассажир. Что могу сказать за кресло? Смотрите, надеюсь, вам в видео все видно. Значит, в принципе, вполне нормальное кресло. У меня было абсолютно все рабочее, да и у моих соседей. То есть, спинка откидывалась. В принципе, вполне мягенькое кресло. Ну, в общем, все нормально. Один только момент, друзья. Я не сделал вообще никаких замеров этого кресла и расстояния. Поэтому, говорю вам примерные размеры значит само место для сидения где-то примерно 40 на 45 сантиметров это друзья примерные цифры потому что ну собственно говоря как бы с виду оно выглядит в принципе как и на других самолетах где я летал и где я делал замеры вот значит дальше еще один такой вот нюанс друзья значит мне попалось место возле запасного выхода поэтому то же самое расстояние между креслами я вам не могу сказать потому что у меня было очень огромное расстояние естественно это место одно из самых удобных и комфортных для перелета возле запасного выхода правда туда не каждого посадят пассажира потому что если вы летите с детьми то естественно вас на это место не посадят вот так что друзья если кто-то там летал уже на этом самолете я думаю по любому кто-то летал на этом самолете напишите в комментариях под этим видео как вам было удобно неудобно в тех рядах которые ну, расположены обычным Образом, то есть друг за другом, а не тот ряд, который находится у запасного выхода. И последний элемент, который я вам показываю, это место для ручной клади, которая находится сверху над креслами. Значит, вот так оно выглядит вполне стандартный этот отсек туда нормально помещается ручная кладь если она у вас соответствует габаритам я думаю она всегда соответствует габаритам поэтому с этим вопросов и проблем у вас у пассажиров не будет так дальше смотрите показываю вам наше приземление сейчас я остановлю свои комментарии и продолжу после того как самолет приземлится на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Анталия чтобы у вас была не только картинка а и и полностью звук во время нашего приземления на 321 аэробусе авиакомпании «Роза Ветров». В общем, друзья, вот таким вот образом выглядело наше приземление на 321 аэробусе авиакомпании «Роза Ветров». Лично мои впечатления и ощущения по данному приземлению, оно вполне нормальное, стандартное, без каких-либо нюансов. В общем, лично для меня вполне комфортное приземление. Да и место классное у меня попалось. Не потому, что у меня было очень большое пространство для ног, а из-за того, что у меня получилось показать вам работу инцептора и реверса. Тот, который и создает тот громкий звук во время посадки. Дальше. Еще один момент, друзья. Если кто-то помнит, я в начале этого видео говорил, что мы вылетели на 7 минут позже, чем должны были вылетать по расписанию. Так вот, зато мы прилетели на целых 16 минут раньше, чем должны были прилететь. Вот я вам показываю время. 12 часов 54 минуты а в билете прилет заявлен в 13 часов 10 минут в целом такое очень часто бывает поэтому вот вам еще одно подтверждение о том что компания роза битроу это одна из самых пунктуальных украинских чартерных авиакомпаний, которые доставляют пассажиров на самые популярные туристические курорты. Это было, друзья, мое мнение по данному приземлению. Конечно же, у каждого человека-пассажира есть свое мнение, поэтому поделитесь в комментариях вашим мнением по данному приземлению, чтобы и другие зрители нашего канала могли почитать в комментариях ваши впечатления. Так, ребят, последнее, что я вам показываю в этом видео, это внешний вид самолета Аэробус 321 авиакомпании «Роза Ветров». Как видите, обычное нормальное состояние самолета. Единственное, что для меня вот не совсем как бы необычно, так это монотонно белая ливрея этого самолета. Потому что ранее, когда я летал на самолетах авиакомпании «Роза Ветров», Всегда самолеты были в яркой зелено-оранжевой ливрее. А этот просто белый. Вот и все, что для меня необычно. Ну и в заключение хочу вам сказать, что взлет, перелет, приземление прошли полностью в стандартном режиме. То есть никаких посторонних шумов, нюансов каких-то непредвиденных обстоятельств за время всего этого перелета абсолютно ничего не было. То есть авиапарк авиакомпании «Роза Ветров» вполне подходит для таких перелетов, как в Турцию, Египет ну и других европейских стран, то есть не на длинные расстояния. Но, да, эти самолеты не являются самыми комфортными, так как они не самые новые. Но, согласно рейтингу Министерства инфраструктуры Украины, авиакомпания «Роза ветров» является одной из самых пунктуальных авиакомпаний Украины, которая выполняет чартерные рейсы. Но, тем не менее, естественно, и у авиакомпании «Роза ветров» также само могут быть какие-то задержки. Вылетах. но не всегда эти факторы могут зависеть от авиакомпании так как существует как минимум два фактора которые не являются подконтрольными авиакомпании К примеру задержка вылета может быть из-за аэропорта вылета либо из-за погодных условий поэтому друзья не стоит сразу кидаться и закидывать тапками авиакомпанию. нужно разобраться почему была задержка рейса в общем на этом все друзья, обязательно напишите в комментариях ваши отзывы по авиакомпании Роза Ветров, напишите куда вы летали, как проходил перелет и что вам понравилось, либо не понравилось во время перелета. Желаю вам, чтобы все ваши перелеты проходили вовремя и комфортно, ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями.